Атмосфера, создаваемая в ходе обучения, способствовала не только активной работе, но и прекрасному усвоению материала и сплочению коллектива. По моему мнению, эффективность тренингов заключается в грамотном соотношении теоретического материала и практических навыков. Знания, которые мы получили, стали прекрасной основой для успешного старта и дальнейшего развития в области недвижимости.